Всем привет! В эфире Универньюсов а в студии Анна Глазунова и так сегодня вы увидите. В КФУ прошла 11-я международная конференция ⁇ Колоземной астрономии и космическое наследие ⁇ Обзор новостей КФУ смотрите в выпуске. Казанский университет запускает совместную с фабрикой предпринимательства образовательную программу. Проректором по финансовой деятельности КФУ назначен Ришат Газизулин, ранее занимавший должность советника при ректорате КФУ. Он будет курировать финансовые подразделения вуза в должности проректора. Важно отметить, что Райса Мулакаева, ранее работавшая на позиции проректора по финансовой деятельности, переходит на должность советника при ректорате университета. А мы продолжаем. В Казанском федеральном университете прошла 11 я международная конференция околоземной астрономии и космического наследие. Конференция посвящена столетию Международного астрономического союза и 225-летию с профессора Казанского университета и первооткрывателя Антрактиды Ивана Симонова. В Казанском федеральном университете прошла 11 международная конференция «Околоземная астрономия и космическое наследие». Данная конференция проходит второй раз в Казани. Основные секции конференции – малые тела Солнечной системы, средства и методы изучения малых тел Солнечной системы, а также астероидно-кометная опасность и космическое наследие. Тематика посвящена малым телам Солнечной системы и космическому мусору. У нас в Казанском университете достаточно большая школа, которая занимается именно малыми телами. У нас целый ряд уникальных телескопов, которые занимаются именно наблюдением таких тел. А также мы занимаемся кометами, то есть кометной астрономией. Вот эти все наблюдения... Специалисты, которые работают в Казанском федеральном университете, они участвуют в настоящей конференции. Делается шесть докладов по наблюдениям именно на казанских телескопах. Конференция посвящена столетию Международного астрономического союза и 225-летию профессора и одного из ректоров Казанского университета, первооткрывателя Антарктиды Ивана Симонова. Участие в данной конференции приняли российские зарубежные ученые, работающие в области космического освоения планет и их спутников, действующие космонавты и представители космических ведомств. Одним из фокусов развития Казанского университета была, есть и будет наука, которая называется Астрономия. Инфраструктура, которая создавалась уже, можно сказать, веками. Эта инфраструктура работает. Сегодня работает достаточно благотворно, и э, то, что такие известные ученые, как вы, приехали сегодня в Казанский университет, очередное тому подтверждение. В рамках конференции «Околоземная астрономия и космическое наследие» пройдет шестая международная молодежная школа конференции «Космическая наука», в которой примут участие более 100 школьников и студентов. Лекции для них прочитают известные ученые. В культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошло торжественное вручение дипломов выпускникам аспирантуры Казанского федерального университета. О том, как это было, смотрите далее. 220 выпускников Казанского федерального университета впервые получили дипломы о окончании аспирантуры как третьего уровня высшего образования. Торжественное вручение состоялось в Малом зале культурно-спортивного комплекса «ОНИКС» при участии проектора по образовательной деятельности вуза Дмитрия Таюрского. Позвольте вам пожелать всего доброго в вашей дальнейшей научной жизни, в производственной жизни, у кого как сложится. Пожелать вам крепкого здоровья, поскольку без здоровья не будет никаких успехов ни в науке, ни в семье и нигде. И пожелать вам немножечко удачи, чтобы всегда фортуна смотрела вам в лицо. Всего вам доброго! Первыми свои заветные дипломы получили аспиранты, которые уже защитили диссертации по соисканию ученой степени кандидата наук. Всего в этом году их было 19. Получение диплома об окончании аспирантуры – это не завершение обучения, это его продолжение. Это путь в науку, сложный, кропотливый, но интересный и творческий процесс. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универньюс. О том, что еще интересного произошло в Казанском федеральном университете, смотрите далее. 30 сентября в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ состоялось открытие 9 Всероссийского литологического совещания «Литология осадочных комплексов Евразии и шельфовых областей», работа которого продлится до 3 октября. Участниками являются исследователи со всей России и зарубежных стран. На конференции планируется обсудить достижения и современные проблемы литологии. Совещание проводится раз в 4 года, Казань же принимает его уже во второй раз. А 29 сентября в Казанском федеральном университете стартовал новый учебный сезон детского университета. Тут интересно так. Я сюда пришла, потому что я люблю учиться, мне здесь нравится. Открытие уже девятого сезона прошло в Малом зале культурно-спортивного комплекса «Уникс», где собрались взрослые и дети в возрасте от 8 до 14 лет. В течение всего учебного года слушателям будут предложены интерактивные лекции на различные темы. Занятия будут проходить по воскресеньям в Малом зале КСК КФУ «Уникс» в 10 часов утра. В стенах Казанского федерального университета прошел творческий конкурс дизайнеров Heritage. В конкурсе участвовало более 100 участников из разных уголков России. Конкурсантов оценивали по нескольким критериям, такие как качество исполнения, креативность и актуальность в номинациях «Детский стиль», «Сценический костюм» и «Образ». 27 и 28 сентября в Международном выставочном центре «Казань-Экспо» состоялся школьный хакатон в рамках всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Участники решали задачи по бизнес-администрированию робототехники и программированию. По итогам двух соревновательных дней учащиеся IT-лицея Казанского федерального университета продемонстрировали лучшие результаты и стали победителями всероссийского конкурса. 27 сентября руководитель Елабужского района Рустем Нуриев со знакомительным визитом посетил учебные здания Елабужского института КФУ. Гости познакомились с историей образовательного учреждения и условиями обучения студентов. Директор института Елена Мирзон рассказала о научном потенциале вуза и реализуемых образовательных проектах. Рустем Нуриев выразил уверенность в том, что город сможет достойно организовать и провести августовское совещание работников образования в следующем году. 13 магистров Канадзавского университета Японии прошли стажировку на предприятии Форд с Елабуга и в Елабужском институте КФУ. Стажировка стала возможной благодаря партнерской программе мобильности студентов Казанского федерального университета и Канадзавского университета. Также в рамках стажировки состоялась встреча делегации из Японии и студентов нашего вуза, организованная клубом интернациональной дружбы Юнити. Казанский университет запускает совместно с Фабрикой предпринимательства образовательную программу по технологическому предпринимательству. Все подробности узнаете в сюжете нашего корреспондента. Казанский федеральный университет и Фабрика предпринимательства запускают образовательную программу по технологическому предпринимательству. Мы начинаем новую программу. Это программа ⁇ Практика ориентирована ⁇ То есть мы поставили перед собой цель показать студенту, что во время обучения в университете они могут реализовать себя в проектной деятельности. Это не означает, что каждый из них должен стать бизнесменом или создать свой бизнес-проект. Это означает, что мы хотим показать им, как в той предмет области, в которой они проходят обучение, они могут сформировать какой-то свой проект. Программа разработана для студентов и научных сотрудников вузов Республики Татарстан на основе лучших мировых практик сборки и развития стартап-проектов. Что мы хотим сегодня анонсировать, что мы в рамках... Взаимодействие с американским институтом называется Густерский политехнический институт. Здесь, начинаем открывать здесь проектный офис, которых по сегодняшнему в мире находится 50. В России, по-видимому, такой офис будет на базе КФУ. когда Основная задача его – сформировать межуниверситетские команды для реализации тех или иных проектов, которые интересны для тех или иных заказчиков в различных странах мира. Таким образом студенты получат возможность научно взаимодействовать со своими сверстниками из других стран и участвовать в междисциплинарных командах. Я хочу сказать спасибо Казанскому федеральному университету за то, что он дает возможность посетить такие мероприятия, послушать лекции о бизнесе. Обычно подобные собрания, подобные мероприятия бывают платными и, как правило, достаточно дорогостоящими. А тут, пожалуйста, такая возможность просветиться, узнать, повысить свои навыки в каких-то вопросах. Валерия Муратова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. На этом у меня все. Смотрите нас в социальных сетях. Еще увидимся. Пока.